Приветствую вас, дорогие друзья, на моем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено достаточно интересной теме. Это тема водородной очистки двигателей внутреннего сгорания от углеродистых отложений. Тема очень интересная, относительно новая. Кто-то что-то где-то об этом слышал. Наверняка вы видели многочисленные видеоролики на ютубе. Но ни одно видео не посвящено теме, каким образом водород и кислород, содержащийся в гремучем газе, который вырабатывается газогенератором для очистки двигателей, каким же образом эти газы, контактируя с углеродом, взаимодействуют с ним, каким образом происходит расщепление углерода с последующим выведением его через выхлопную систему двигателя автомобиля. Сейчас я хочу показать наглядно, как это работает. Итак, для того, чтобы показать вам, как это работает, я взял вот такой клапан. Он с большим нагаром углерода. Вот этот углерод мы сейчас и будем очищать водородом. А для чистоты эксперимента... Одну половину клапана я буду очищать водородом, а вторую половину буду очищать углеродосодержащим газом, пропано-бутановой смесью. Это аналог любому классическому виду топлива, который применяется в автомобиле. Так вот, э, как я уже сказал, одну часть клапана я буду нагревать пропано-бутановой смесью, а вторую часть клапана буду нагревать э, гремучим газом. И вы увидите, что произойдет. Так, для начала мы закрепим клапан, зафиксируем в кисочках, чтобы он у нас никуда не убежал, потому что он будет очень горячим. Подожжем пропано-бутановый смесь и подожжем гремучий газ. Обратите внимание, какая разница в пламени. Тропано-бутановая смесь горит с гораздо большим расходом, в отличие от гремучего газа. Гремучий газ у нас подается через очень мелкое сопло, поэтому расход его очень маленький. Но вы увидите, что произойдет с клапаном. Итак, приступим.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 Сейчас я вам это покажу. Вот эта часть клапана у нас очищалась пропано-бутановой смесью. То есть, вот так ведет себя клапан в, условиях, в обычных условиях при работе двигателя. А вот, что происходит с клапаном при воздействии на углерод гремучим газом. Обратите внимание, углерода нет.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 и взаимодействует от таково, что углерод окисляется до состояния монооксида либо двуокиси углерода и в газообразном состоянии выводится из двигателя. А все очень просто. Во время стандартной работы двигателя внутреннего сгорания внутри камеры сгорания не создается тот необходимый импульс, не создается та необходимая энергия при которой углерод, находящийся в дизельном топливе, либо в бензине, окислялся бы и выводился бы из двигателя полностью. По этой причине часть углерода остается на внутренних деталях э, двигателя. Во время очистки двигателя водородом э, мы воздействуем на скопившийся углерод кислородом и водородом. Как я уже сказал ранее, кислород способен окислить весь тот углерод, но внутри двигателя нет тех условий, при которых происходило бы окисление э, скопившегося углерода кислородом. Для окисления водорода необходимо очень маленькое количество энергии. Но окисляясь, водород создает тот недостающий импульс, создает то необходимое условие, при котором наступает Начало процесса окисления углерода. Углерод при взаимодействии с водородом и кислородом окисляется до состояния моноксида либо двуокиси и выводится в газообразном состоянии через выхлопную систему из двигателя. Таким образом и происходит водородная очистка двигателя от углерода. Если вам понравилось мое видео, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, заходите почаще и вы увидите еще много-много интересного. Всем пока!